Я получила очень много информации, но эту информацию еще надо переваривать, и переваривать, и переваривать. Уеду с чемоданом, приеду домой, буду раскладывать по полочкам. Ощущения, конечно, ну невероятные, неописуемые и просто так не вкладываемые. Даже словами это не описать, поэтому... Я уверена, что это точно поменяет и меня, и мою жизнь, и я уверена, что это принесет радость и счастье мне и миру. Мне нужна была перезагрузка, как, что, посмотреть на этот мир другими глазами, как второе рождение, что ли, а, что я получила. А, я, конечно, даже не ожидала получить то, что получила это э, расширение сознания настолько, я поняла, что как узко, как примитивно иногда мыслимые мы люди на Земле, да, и какая наша глобальная задача. То есть я даже не, уже, можно сказать, не говорю о своих задачах каких-то конкретных, да. то есть я поняла более, что это, насколько это шире, глобальнее, масштабнее. И вот э, в этой атмосфере... Э... Мне удалось все-таки найти ответы на те вопросы, которые я искал, обрести некую масштабность и наполненность. У меня еще возраст такой рубежный, 40 лет, и я думаю, что я родился духовно. Поэтому благодарен мастеру, благодарен а, всему коллективу, кто присутствовал на ретрите, потому что работали все сообща. Ну, я уезжаю с полным чувством удовлетворения. Ну, сейчас я могу сказать, что процесс был удивительный, необычный тем, что я так и не поняла, как я это сделала. Ну, каким-то странным образом это произошло. Я чувствую, что сейчас все мое существо напитано этим новым состоянием. И все, что происходило на ретрите, это было, ну, можно сказать, как для отвода глаз. А на самом деле вся глубина происходила глубоко в подсознании, и мы все до конца еще не осознаем, что произошло с нами. Но произошло явно что-то очень классное, то, что мы хотели и о чем мы мечтали. И теперь я с удовольствием жду, когда все эти процессы начнут проявляться во всей своей красе. Очень благодарна Анатолию Александровичу и всей нашей группе. И рекомендую не мешкать и приезжать. То, что все те запросы, с которыми я приехал, они действительно каким-то невероятным образом у меня реализовались или какие-то просто пришло понимание как их реализовать и даже на ретриде оказались те люди с которыми благодаря которым можно совместно их реализовать пришло понимание не только реализации себя, своих проектов и улучшения качества своей жизни, но в том числе и улучшения и гармонизации отношений между мной, моим любимым человеком, с моими родственниками и также в целом со всеми людьми. Я очень счастлива, что попала сюда, на ретрит, очень многое узнала, осознала, приняла, ну, вообще я с Александ... Анатолием Некрасовым, с его книгами познакомилась в марте прошлого года, в 2020 году, и читала его 14 книг, 14-15, по-моему, мне очень понравились эти книги, Каким образом, они очень мудрые. Мудро написано, мудро э, все там доступно, понятно даже. В общем, простой человек, простой человек может понять, принять и осознать содержимое этих содержание этих книг. И меня тоже привлекли эти книги, потом я записалась на курсы его мастера, прошла курсы генетическое здоровье, 90 дней к здоровью, марафон, «Счастливая семья» и «Зрелость». Конечно, мировоззрение вообще у меня 180 градусов поменялось, даже на 360 может быть, и расш... масштаб у нас появилось сознание, ну там, мировоззрение.